Как и у каждого из вас, у нас в Ясной Полене есть свои любимые акупунктурные места. И вот там есть, где этот колодец, и вот этот вот такой лес хвойный. Я его, я его зову Мандельштамовский. И вот как бы об этом песня. Песня называется «Скудный луч». Осип Мандельштам. Цвет свет в сыром лесу Я печаль, как птицу серую Сердце медленное Тюменной умолкла, умерла. С колокольни а, туманенной. кто-то снял колокола. С колокольни А. Кто-то снял колокола И стоит осеротелая Где туман и тишина Как пустая башня белая Где туман и тишина Бездомное полуяд и полусон Забытье неудаленное Дум туманный перезвон Далеко на туманный, перезвон.